С членами наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии встретился и премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы «Стендбай». И напомнил, что в текущем году Украина должна вернуть МВФ почти 4 миллиарда долларов по кредиту 2009 года, из которых 600 миллионов уже возвращено. В четверг депутаты рассмотрят проект бюджета о внесении изменений в главный финансовый документ страны, сообщил премьер-министр Николай Азаров в ходе заседания правительства. В первую очередь изменения коснутся финансирования социальных инициатив президента. В кабинете министров рассчитывают на принятие закона в целом, чтобы начать его реализацию уже с 1 мая. Наибольший ресурс предусмотрено увеличение пенсии. Они поднимутся на 100 гривен и более в месяц. Благодаря этому средний размер трудовой пенсии вырастет до 1364 гривен. Пенсия за выслугу лет военным увеличится на 412 гривен и достигнет 2376 гривен. Более 6 миллиардов гривен предназначены для выплаты компенсации по обесцененным вкладам граждан, которым такую компенсацию обещали и не выплатили в 2008-2009 годах. Итак, изменения в бюджете... Взвешенно, обоснованно решает вопрос приоритетного финансового обеспечения новой социальной политики. Закладывается фундамент нового этапа социально-экономического развития страны. Чтобы поддержать небольшие фермы, а также крупные сельхозпредприятия, в правительстве приняли решение выделить фермерам дополнительные дотации и помочь в проведении весенне-полевых работ. На 2,5 миллионах гектаров погибли азимые. Их требуется пересеивать. В избежание потерь в будущем правительство собирается создать условия для страхования посевов. Таким образом, компенсировать убытки от климатических рисков будут страховые компании, а не государства. Но на данный момент весенние полевые работы полностью обеспечены всеми ресурсами.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 Первое автобиографическое интервью знаменитой украинской поэтессы Лины Костенко стало доступным широкому кругу сторонников ее творчества. Жизнь Лины Васильевны всегда скрывалась под завесой тайны, ведь рассказывать о себе поэтесса не любит. Впервые в книге Ивана Дзюбы «Есть поэты для эпох» Лина Костенко искренне и подробно рассказывает о своем детстве, молодости и периоде шестидесятничества. Неизвестные по сей день факты, в частности о детстве и молодости Лины Костенко, а также поколении шестидесятников в книге. Откровенный разговор с известной украинской поэтессой записал Иван Дзюба. Она впервые после долгого молчания согласилась рассказать о собственной жизни, позволив даже заглянуть в свой семейный альбом. Интервью с Линой Васильевной Иван Дзюба считает наибольшим достижением книги. Самое важное в книге не то, что написал я. Ведь о ней пишут много. В этой книге есть большое содержательное интервью, в котором она впервые говорила о себе. Подробно рассказывала о жизни, хотя никогда раньше этого не делала. По словам самой поэтесы, она долго молчала, не из-за творческого кризиса, а потому что писала, рассказывает поэтесса. После возвращения в украинскую литературу, ей часто хочется молчать, ведь творческая среда изменилась, требует не искусства, а скандалов. Но даже несмотря на свою непубличность и неприязнь к интервью, работать с Иваном Дзюбой было приятно, ведь такие книги нужны для истории, отмечает Лина Костенко. «Я даже почувствовала интерес. Сама бы уже, наверное, никогда не решилась написать воспоминания или мемуары. А здесь в формате вопрос-ответ очень динамично и легко, и не скучно. Кроме того, я знаю много чего, чем бы стоило, возможно, поделиться. О таких вещах, наверное, нужно говорить». Лина Костенко обеспокоена будущим украинского общества. По ее словам, Украина – зона этнической опасности, где каждый может быть оскорблен. Иван Дзюба уже работает над новой книгой и сборником литературных портретов, которые, по его словам, должны войти истории о современных поэтах. Анна Космина, Янина Яблонская, Игорь Аркадым. Новости УТР. На этом у меня все. Увидимся на телеканале УТР.